Я против э, того решения, которое было принято президентом Российской Федерации, э, и против э, тех действий, которые э, сегодня э, производятся э, на территории суверенного государства Украины. Я считаю, то, что происходит, военным преступлением. Здесь жили спокойно, наши дети росли. Какая позиция вот, э, к У вас э, исходный, э, исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал. Поэтому жизни они... А не, э, жизни э, нет, это про не это, не про не это. Ник, и завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам вот, пропагандисты в голову вложили, потому что нет никакого, э, ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Нету, нету, нету, нету ни одного такого доказательства. Только, только голословные заявления и нацистов там нету. Знаете, очень, очень, странно, очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом. Это что должно быть в голове, чтобы такое утверждать?